Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы с вами рассмотрим, как в новом интерфейсе в личном кабинете Арифлейм пройти верификацию, то есть подтверждение своих личных данных. Итак, вы зашли в свой личный кабинет. У вас будет вот так написано имя, фамилия, отчество. Все будет прописано, даже дата регистрации. Все будет прописано. Далее, справа на синем вот таком прямоугольнике, вот я мыши вожу, они так меняют цвет, Находите настройки профиля. Заходите в настройки профиля. На телефоне тоже вы ищете настройки профиля. Далее, далее, перед вами высвечиваются мои данные, мои контакты. Вот здесь мы все с вами и заполняем. Смотрите, общая информация. Здесь имя, фото вы можете загрузить. Заходим, ну давайте зайдем в эту в общую информацию. Вот здесь вам нужно будет отметить, какой пол женский, серийный номер паспорта можно ввести. Ну, можете написать свои цели. И сохраняете. И сохраняйте. Здесь у вас есть э, спонсор написан. Так, Сохраняете. Сохранили эти данные. Так, что долго сохраняется? Что у нас с интернетом? в то проблемы. Сохраняем данные. И потом переходим на «Мои данные». Видите, вот это общая информация. Потом с вами переходим на вот эти «Мои данные». Как только оно сохранилось у вас, вы переходите, наводите мышку и переключаетесь. «Мои данные». Здесь «Мои контакты». Вы можете все зайти проверить. Я не буду сейчас заходить. Самое главное, нам нужно показать верификацию документов. Вот здесь в разделе «Документы и соглашения» верификация Паспорта. Вот, успешно у нас сохранилось. Заходим в верификацию паспорта. А, здесь компания пишет все, что необходимо и как это происходит. Для прохождения верификации загрузите качественную фотографию второй и третьей страницы паспорта. То есть берете паспорт, фотографируете хорошо фотографируете, ну чтобы качественно было там, где у вас э, ваша фотография ну, вот, вторую-третью страницу, вторую-третью страницу паспорта. Если несовершеннолетние иностранные граждане, для прохождения верификации необходимо загрузить дополнительные документы. Верификация будет пройдена после подтверждения документов в обоих полях. Сейчас мы с вами их рассмотрим. Итак, смотрите, вот здесь будет паспорт, вы загружаете, а здесь другие документы вы загружаете. Допустим, вы, вы живете в России, вам нужно загрузить только паспорт. Все, мы с вами опускаемся дальше и смотрим соглашение. А что вы можете, на что вы согласны, да? Получать информацию от лидера, получать информацию от Арифлейма, это обязательно нужно. Если вы не хотите что-то получать от партнера, вы вот здесь ставите галочку. Но я не рекомендую вам ставить эту галочку. Если мы пришли с вами работать, сотрудничать, то эту галочку ставить нельзя. И я против размещения на мой номер третьими лицами. Я бы вот это обязательно вот так поставила, чтобы против никто, чтобы никто кроме вас не размещал эти заказы и сохранить. Все, верификация ваша пройдена, вы все загрузили и через 72 часа вы увидите в вашем личном кабинете, что будет под, это, подтверждено подтверждение о прохождении верификации. Вот и вся верификация.